здравствуйте меня зовут юлия врублевская я преподаватель португальского языка и автор курса простой португальский и сегодня мы с вами ответим на вопрос сколько же времени нужно чтобы выучить португальский и вообще реально ли выучить этот язык ну например за один месяц в рамках этого видео я дам очень подробный ответ на этот вопрос если вы томитесь в ожидании и хотите знать быстрый ответ, то я скажу, что возможно португальский язык возможно выучить, допустим, за один месяц, при определенных условиях, о которых мы поговорим сегодня. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Это видео мы снимаем при поддержке сети супермаркетов MixMarkt. Наши продукты в Португалии. Ну что, предлагаю пойти и проверить, как же называются наши продукты по Португальски. Вы готовы? Ну что ж, вам ушла! Мух кейжа. Для начала, для того чтобы ответить вообще на вопрос «Сколько времени нужно, чтобы выучить португальский язык?», нужно понять, каким образом выглядит стандартная утвержденная классификация уровней владения португальским языком. В Португалии нет своей собственной системы, но используется так называемая общеевропейская система классификации уровня владения иностранными языками, которая по-английски называется Common European Framework of Reference. Это система которую вы можете найти в википедии на любых языках то есть она достаточно подробно описана в открытых источниках но если очень коротко и просто то в европе владение иностранным языком классифицируется на три уровня уровень а Уровень B и уровень C. И внутри каждого из этих подуровней есть еще два уровня. То есть, допустим, A1, A2, B1, B2, C1, C2. И A является базовым уровнем, уровень B является средним уровнем, и уровень C это уже продвинутый уровень свободного владения. Сейчас на экране у вас появятся подробные названия каждого из этих уровней. Обычно эти уровни используются в частных и государственных учебных учреждениях, после обучения выдаются соответствующие сертификаты, но в Португалии я заметила такую тенденцию, что особенно в государственных учебных учреждениях, чаще всего это школы, португальские или университеты, уровни объединяют, то есть редко, когда вы найдете уровень А1, А2 по отдельности, допустим, в португальских школах их объединяют, да, и когда иностранцы учат португальский язык, то они Записываются как бы настроенный уровень А1-А2. И точно так же B1, B2. Сколько времени нужно, чтобы пройти и освоить каждый из этих уровней. Тоже нет как бы стандартной классификации, да, какой-то единой, унифицированной. Но в целом по э, различным источникам на каждый из вот этих подуровней, да, то есть А1, А2, б 1 б 2 и так далее, нужно от 100 до 150 часов. На один вот этот вот уровень, 100-150 часов. В Португалии, допустим, чаще всего тоже я вижу, что на вот эти сдвоенные уровни, да, допустим, уровень А1, А2, который является элементарным владением, закладывается порядка 150 часов в государственных школах, да, то есть в государственных э, учебных заведениях. То есть вот вы можете примерно представить, то есть на один уровень порядка 100-150 Часов. Вы можете посмотреть, допустим, на той же самой Википедии, что входит в каждый из данных уровней, то есть какое владение лексикой, какое владение грамматикой, то есть какие мысли какой сложности вы сможете выразить после прохождения того или иного уровня, и примерно, то есть понимая, что на каждый уровень у вас уйдет 100-150 часов, прикинуть, да, сколько времени вам нужно, чтобы освоить тот или иной уровень. Это если официально, очень формально и основываясь на э, общей европейской классификации. При этом я, допустим, как частный преподаватель, да, я работаю с учениками в частном формате, я не использую эти уровни. Почему? Очень просто. Я работаю на конкретную цель. То есть у меня уровней владения португальским не 6 а я не знаю, 66 или 600 или тысяч, потому что люди приходят с очень различными запросами. Кто-то хочет сдать экзамен, кто-то хочет овладеть языком на уровне, чтобы ему нужно было путешествовать, да, то есть спокойно общаться в кафе, в ресторанах, в отелях и так далее. Кто-то хочет иммигрировать, и человеку нужно проходить собеседование, то есть человек хочет звонить в компании, самостоятельно проходить собеседование и так далее. Допустим, если мы говорим о детях, потому что также среди моих учеников очень много детей школьного возраста, их родители чаще всего ставят цели в формате подготовить ребенка к португальской школе, снизить уровень стресса ребенка при эмиграции и так далее. То есть цели... Их не десятки, их не сотни, их тысячи на самом деле. Да? Поэтому я в своей работе не работаю вот с уровнями А, Б и С, о которых я уже рассказала раньше. Мне важно понимать, какая конкретная цель у этого человека, то есть что он хочет получить на выходе. И в зависимости от этого можно рассчитать какие-то сроки. То есть ответ на вопрос, за сколько времени можно выучить португальский, будет зависеть конкретно да, от ваших Целей. но если все обобщать да и допустим мы возьмем уровень выживания который мне кажется но ну, он необходим опять же с моей точки зрения да ваше мнение может отличаться от моего и это прекрасно но допустим я считаю что после иммиграции в португалию было бы неплохо ходить по улицам разговаривать с людьми то есть понимать что вам говорят в магазине понимать что вам говорят в банке суметь позвонить допустим на по объявлению и снять там квартиру или комнату, не прибегая для этого к сторонней помощи. То есть вот я это называю таким уровнем выживания, да, ну, по стандартной классификации можно, наверное, отнести это к уровню А1, плавно переходящему в уровень А2. Вот из моего личного опыта, когда я занимаюсь со своими учениками, частным, опять же, образом, это не групповые занятия, это частные, мне нужно... 30-40 занятий, чтобы подготовить человека до такого уровня. Да? То есть человек спокойно мог приехать в Португалию и, да, на базовом уровне общаться с людьми, понимать, что ему говорят, задавать вопросы, отвечать на вопросы, да? то есть быть полностью независимым да и автономным то есть не нанимать переводчика не нанимать специалистов по иммиграции вот самостоятельно решать все бытовые проблемы давайте назовем это уровнем выживания да, если можно так сказать вот то есть 30-40 часов работы со мной да. почему 30-40 потому что зависит все-таки от э, уровня с которым человек пришел то есть это может быть вообще первый язык для человека это может быть уже второй или третий тогда дело идет чуть быстрее то есть вот примерно 30-40 занятий со мной и человек уже владеет базовым португальским которым ему позволяет жить и взаимодействовать с людьми в португалии при этом все время я закладываю на каждый час работы с преподавателем как минимум час самостоятельной работы ну почему потому что я задаю домашние задания потому что я задаю учить слова учить лексику и так далее то есть примерно вы можете удвоить да то есть 30-40 часов работы со мной это примерно где-то 60-80 часов в целом, того времени, что человек инвестирует в занятия. То есть вот частным образом это выглядит примерно как-то так. Опять же, это только ли, лишь моя личная статистика. У других преподавателей это может быть чуть-чуть по-другому. Вы можете спросить как же так, почему там на курсах занимаются год-два, а вы говорите там, о каких-то там 30-40 занятиях, да? ну или 60-80 часах, если их конвертировать в общую, часовую нагрузку, да, то есть занятие со мной плюс самостоятельная работа. Ответ очень прост, потому что это фокусное, интенсивное занятие на конкретных целях, которые имеет человек. Поэтому, естественно, прогресс идет быстрее, нежели, допустим, вы будете заниматься в группе. Уже был выпуск, я делала сравнение групповых и частных занятий, и ну, вы понимаете, да, что в группе никто с вами не будет, то есть если там за час-два группового занятия у вас будет возможность 5-10 минут высказаться, это уже много, но обычно у людей даже не бывает и такой возможности. То есть занятия в группе, они более продолжительные. И вот из-за того, что они менее интенсивные и не направлены, естественно, на цели данного конкретного человека. Вот. Плюс не нужно забывать про коммерческую часть да, данного бизнеса. Это бизнес, то есть это зарабатывание денег для всех, начиная от меня, заканчивая там курсами, школами, университетами. Естественно. Какой смысл там брать учеников там, на один месяц, на два или на три, когда им можно сказать, что вот вы должны заниматься год, потом на следующий год вы придете еще один год и так далее. То есть вы тоже должны прекрасно понимать, что в этом есть определенный коммерческий подтекст. Его нужно понимать тоже. При этом, да, о справедливости ради отмечу, что э, и курсы, которые длятся годами, то есть год, два, три там или больше, это тоже не лишено смысла, потому что, допустим, с моей точки зрения полностью овладеть языком невозможно. Да, я могу привести в пример себя, допустим, русский язык это мой родной язык, я училась в школе 11 лет, у меня была пятерка по-русскому, то есть как бы казалось бы, да, чего уж больше, но сейчас каждый день я узнаю что-то новое, какие-то новые слова, какие-то новые аспекты ударения, правила, конструкция. То есть мне кажется, выучить язык, полностью и вообще закрыть эту тему невозможно. И я как преподаватель, ну вы видите, что я достаточно молодой преподаватель, но я все время консультируюсь со своими более старшими коллегами, потому что мне тоже интересно понять их стратегию и взгляд на работу. И, допустим, вот я разговаривала с коллегами, у которых опыт работы уже 30-40 лет, и я задавала им вопрос: вы можете сказать, что вы полностью овладели, и как бы это конечная точка вот тем языком, который вы преподаете. Все они э, говорят нет, конечно же нет, мы каждый день узнаем что-то новое. То есть тоже вот мне было приятно, что наше мнение э, в этом плане за более опытными коллегами совпадают. То есть у языка нет конечной точки, то есть мне кажется невозможно да, за человеческую жизнь выучить вот полностью от и до какой-то язык, всегда будут аспекты, которых вы не знаете какие-то новые конструкции новые слова поэтому как бы нужно на это смотреть так да язык можно учить всю жизнь но конкретную цель какую-то выбрать например пройти собеседование устроиться на работу выступить я не знаю на каком-то форуме мероприятии вот у этой цели может быть конечная точка и могут быть конечные сроки. Вот, поэтому если вы надеетесь, что вы там, я не знаю, за год, за месяц, за полгода полностью выучите португальский язык, это невозможно. Но вы можете дойти до определенного уровня в соответствии с теми целями, которые вы поставили. И вот как я уже говорю, то есть, допустим, при занятиях со мной 30-40 часов, этого достаточно да, для уровня А1, переходящего в А2, для того, чтобы человек общался с людьми свободно. Кстати, я хочу предложить такой своеобразный конкурс, я не знаю, как он называется, челлендж, бонус для тех, кто смотрит это видео, при этом неважно, когда вы его смотрите, этот бонус будет доступен для любого, кто первый напишет мне и откликнется на мое предложение, которое сейчас озвучу. Мне хотелось бы найти человека, который будет готов уделить месяц, да, полный месяц для изучения португальского. Да, я уже говорила о том, что своих учеников я готовлю обычно 30-40 уроков, то есть этот часов в сумму примерно до да, плюс-минус то есть вот если вы готовы в месяц уделить 80 часов изучению португальскому, да то а, я готова заниматься с вами усиленно интенсивно один месяц после чего мы запишем с вами небольшое видео которое выложим а, на этом канале да, в котором мы будем с вами общаться по-португальски и а, После этого я верну вам 50% той стоимости, которую вы мне заплатили за обучение. И не буду озвучивать, что это за сумма, но это достаточно большая сумма. Вы можете в описании к этому видео посмотреть на мою страницу преподавателя, увидеть, сколько я беру за одно занятие, помножить это на 40 занятий и разделить на 2. То есть эта сумма достаточно внушительная. Я ее готова вернуть. Почему? Потому что, первое, мне очень интересно провести такой эксперимент, потому что я, готовлю людей к иммиграции очень интенсивно усиленно но обычно вот эти вот 30-40 часов они распределяются между двумя тремя четырьмя месяцами да? то есть у меня никогда не было такого чтобы мы с учеником занимались один месяц просто ударно до да, упорно то есть каждый день по несколько часов да то есть мне интересно провести такой эксперимент но понятное дело что это очень тяжелая сложная работа с вашей стороны да то есть вам нужно будет уделять на это максимально время поэтому если вы готовы то и вы еще даже более амбициозный человек, чем я, то, пожалуйста, откликнитесь. Во-вторых, мне хотелось бы снять видео да, на этот канал, потому что я не могу сделать это сейчас с моими текущими учениками, они не публичные люди и вообще на это никогда не подписывались. А вы уже будете заранее знать, да, что после нашего обучения, после одного места мы сделаем видео, и оно будет опубликовано для всего еще доступа на данном канале. Я думаю, это видео поможет очень многим людям. Да? Я не привеличиваю, не потому что я думаю, что существует очень много людей, которые считают, что чтобы выучить португальский язык, ему нужны годы. Годы и какой-то особый талант, и какие-то особые условия. Я хочу, чтобы просто показать вот конкретный кейс конкретного человека, который занимался всего один месяц, и каких результатов он смог достичь. Да? То есть, если вы готовы, если вот вы готовы войти в формат студента, да, ученика, то есть, помните, как мы ходили в школу, как мы ходили в университет, у нас каждый день было только учеба и больше ничего, если вы готовы выделить один месяц своей жизни для изучения португальского, пожалуйста, напишите мне, сейчас на экране появится мой e-mail, и мы э, с вами, если мы договоримся во всем условиях, то мы проведем вот такой вот эксперимент, и после публикации видео я вам с радостью верну 50% всей этой суммы, что вы инвестировали в изучение португальского. Надеюсь, такой смелый, амбициозный человек найдется, э, и мы просто с вами покажем конкретный пример, чего можно достичь за один месяц. И да, португальский язык можно выучить даже за один месяц. Сложно ли выучить португальский? Ну, вообще, это практически, по сути дела, продолжение первого вопроса, потому что первый вопрос — сколько времени нужно для того, чтобы выучить португальский, либо любой другой, другой иностранный язык? А второй вопрос — вообще, насколько это сложно? Я начну с того, что универсальной классификации языков по уровню сложности не существует, да, таких, чтобы все страны договорились и подписали какой-то документ. Тем не менее, существуют различные исследования, вот в частности в Великобритании. Самая популярное исследование, которое опубликовано, это исследование, которое делит все языки, существующие в мире, на пять групп в зависимости от их сложности. То есть первая группа — это самые простые в изучении языки, и пятая группа — это самая сложная. Например, в пятую группу, да, для, это языки, для изучения которых вам нужно около или более двух тысяч часов, входит японский, Корейский, китайский, да, то есть достаточно сложные языки. Арабский, кстати, тоже. В четвертую группу, то есть в группу языков, для изучения которых вам нужно около тысячи часов, входит русский язык и украинский язык. То есть, внимание, русский и украинский, то есть это языки, которыми владеют большинство ну, иммигрантов да, из стран СНГ, которые приезжают в Португалию. То есть это четвертая группа сложностей, то есть это одни как бы тоже из самых сложных языков. Да, они уступают пятой группе, там, арабскому, японскому и так далее, но тем не менее это очень сложные языки для изучения. И догадайтесь, в какую группу входит португальский язык. Он входит в первую группу. Он входит в первую группу э, э, наряду с испанским, французским, э, итальянским и другими европейскими языками. То есть это один из самых простейших языков мира, для изучения которых ну, вам нужно там, порядка 500-700 часов. Опять же, это вот по классификации ученых из Великобритании. Вот такая классификация. Согласна ли я с ней? Да, я с ней согласна. Потому что, допустим, даже, даже тот же самый немецкий, он входит во вторую группу. То есть это язык гораздо более сложный, чем тот же английский, чем тот же итальянский испанский или португальский то есть португальский это один из самых простейших языков в мире, я еще раз хочу это повторить, это один из самых простейших языков в мире, на изучение которого нужно меньше всего времени. И это не мое мнение, это мнение ученых, да, и различных рейтингов, еще раз, унифицированных каких-то рейтингов нет, но вот э, мы можем полагаться на эти данные. Поэтому и... Э, Причин да, не учить португальский язык я не вижу. Если вы говорите, что он очень сложный, или вам кто-то сказал, что там на его изучение нужны там, 10 лет, сложнейшие, нужны какие-то особые таланты, это неправда. И вот данное исследование это подтверждает. Интересное слово Фраза даже на португальском. Я нашла вот такое очень интересное высказывание да, по словицу э, на э, португальской плитке. И я сейчас хотела бы вам зачитать и перевести смысл. И посмотрим, из чего состоит эта фраза. Да, то есть, мне нравится работать. Потому что работать это хорошо, но вообще-то я люблю больше отдыхать, потому что это никому не наносит вреда. Вот такая вот очень, мне кажется, интересная отражающая португальский менталитет фраза, да, которая можно отнести к пословицам или поговоркам. А в данном случае мы видим вот такие конструкции, как фаш бен и фаш мал. Да, что это означает? Вот по-английски как это it's good, да, то есть это хорошо, да, то есть хорошо работать, хорошо там есть свежие фрукты и овощи, хорошо делать зарядку каждый день, э, то есть эта конструкция означает вот... Э, что что-то хорошо, да, it's good. И конструкция no, false, mal. Э, если проводить аналогию с английским, то я могу, наверное, сравнить как it's okay, it's all right. Если проводить аналогию с русским языком, то... Э, как бы это окей, это не проблема, да, то есть, э, no faj mal, да, очень часто вы можете такое слушать в магазинах, да, как там вы, допустим, что-то сделаете и просите изменения у кого-то, человек говорит no faj mal, то есть нет проблем, no faj mal, no faj mal, не проблема, да, это окей, нет никаких проблем, да, то есть не было нанесено никакого вреда, вот такие вот интересные конструкции. Интересное слово на португальском. Петрушка и соль. Какая между ними вообще взаимосвязь? Слово «соль» по-португальски — это «усал», слово «петрушка» — это «а Являются ли данные слова однокоренными? Потому что если вы посмотрите на их написание, можно предположить, что да. На самом деле это так и есть, потому что с латинского «петрушка» означает «эрва солгада», что в переводе на русский язык означает соленая трава. То есть, какими бы далекими по смыслу не являлись эти слова, да, они происходят от одного и того же слова. То есть, они являются однокоренными. Ну что, я благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, мне сполна удалось ответить на вопрос, сложный ли язык португальский, и сколько вообще времени минимально да, нужно вложить в его изучение. Я привела вам различные аргументы, различные варианты. И выбор только за вами. То есть какие цели вы себе ставите, и а, какие усилия вы прилагаете. И от этого будет в конечном итоге зависеть, насколько быстро вы выучите португальский язык. Ну а если вы еще не знаете, Португальский, но хотели бы начать его изучать, то я приглашаю вас на свой онлайн-курс ⁇ Простой португальский ⁇ Это курс, который состоит из 23 видеоуроков записи, из различных аудио-MP3 файлов. То есть вы можете даже не только просматривать этот курс на своем компьютере или телефоне, но также слушать его по дороге на работу, в общественном транспорте и так далее. По прохождению этого курса вы сможете достичь вот как раз-таки того уровня А1, да, пересекающего. 2 который я называю уровень необходимый для выживания. Поэтому, если вы хотите учить португальский язык в любом городе, в любом месте, в любое время дня и ночи, пожалуйста, обратите внимание на ссылку в описании и приглашаю вас на данный курс. Ну, если вы хотите понять, что это вообще такое и как выглядит урок онлайн-курса, то приглашаю вас посмотреть на экран.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 Просто, ну и удобно. Ну что, я благодарю вас за внимание и за ваш интерес к португальскому языку. Мутио бригада и это я просим. До следующего выпуска.